YouTube расширил доступ к 100 миллионам долларов, которыми компания поощряет авторов оригинальных коротких видео. И еще YouTube отменил дизлайки, но об этом во второй части видео. А пока обязательно ставьте лайки, пока они еще работают. И возвращаемся к выплатам от YouTube. Теперь программа доступна в 70 новых странах. Изначально доступ к программе имели только авторы в США и Индии. В сентябре YouTube расширил ее еще на 30 стран. Теперь в этот список добавили еще 70 стран перечне также значится Беларусь, Россия и Казахстан. Авторы из этих стран смогут подать заявку на получение своей доли пирога. Размер выплат будет составлять от 100 до 10 тысяч долларов в месяц в зависимости от эффективности шортс на канале. Каких-либо пороговых значений для получения бонуса нет. Необходимый уровень эффективности будет меняться от месяца к месяцу на основе различных факторов. YouTube поведомит тех, кто имеет право претендовать на вознаграждение, исходя из эффективности их контента в предыдущем месяце. В творческой студии появилась новая карточка, на которой показано, сколько роликов шортс использовались в ремиксах, а также самые популярные короткие видео на канале. YouTube также добавил новый режим сетки для шорт на страницах каналов, чтобы пользователям было проще соориентироваться, что представляет собой короткие видео у конкретных авторов. Авторы смогут настраивать отображение шорт в творческой студии на десктопах. Согласно отчету Google, за второй квартал 2021 года популярность шорт стремительно растет. За три месяца количество просмотров по этому сервису перешло отметку в 15 миллиардов в день по всему миру. Год назад эта цифра составляла 3,5 миллиарда. И да, если вы вдруг заметили, что под видео пропали дизлайки, это не глюк, а осознанное решение YouTube. С недавнего времени было принято решение скрыть счетчик отметок «не нравится» под всеми видео. Зрители по-прежнему смогут оставлять отметки «не нравится», чтобы выражать свое мнение и влиять на рекомендации. Однако, общее число отметок будет видно только авторам. В результате исследований выяснилось, что зрители могут отказываться просматривать контент только из-за дизлайков, несмотря на то, что на самом деле этот контент отвечает всем интересам зрителя. А большое количество дизлайков может проявляться не из-за качества контента, а из-за массированной атаки хейтеров или недобросовестных конкурентов. «Мы хотим создать на YouTube безопасную, инклюзивную среду для развития и самовыражения. Скрытие счетчика отметок не нравится – лишь один из шагов на пути борьбы с необоснованным негативом, с которыми сталкиваются авторы», – заявили в YouTube. Ну, если по дизлайкам YouTube принял решение, то тогда следующий на очереди счетчик лайков. Давно уже в среде разработчиков соцсетей муссируется тема отключения показа «количество лайков», так как многие авторы в погоне за ними стали меньше уделять внимания качеству контента. По мнению разработчиков, количество лайков, дизлайков не должно влиять на самооценку автора и создаваемый им контент. То есть учитываться авторами соцсетей они будут, но самому цифру показывать не будут, ни зрителям, ни со временем и авторам. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Заодно ставьте лайки, пока они работают. Подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вубком. До встречи!